Че петухи тут есть? долбот, это петух только один, это ты петух кукарашнул, кукарашнул давай, заебай братишка, как дела, братишка, как дела? я тебе не братишка братишка, в зеркало братишка, у тебя в штанах понял? а, мы с тобой не ты забыл что ли? я не забыл, ты ютубер бля Тут шара, бля. Ютубер YouTube, бля. Ютубер гей, бля. Стример, нахуй. Дальше снимай свой юл, не троллил. Только мне не трогай. Хорошо. Хорошо, хорошо. Заебал, да. Давай, заебал. Давай, заебал. Давай, да. Здорова, Давай заебал. Давай, заебал, переключай уже. Сам переключай